Всем привет, с вами канал CryptoGame. Сегодня хочу вам показать один очень интересный проект, называется Магедон. Сейчас расскажу в чем суть самого проекта. То есть смысл идет какой? То есть это чем-то схожее вот то, о чем я говорил раньше. Есть шарит ноды, да, когда вы просто скидываетесь на какую-то мастер-ноду, да, все вместе, и потом каждый получает свой какой-то да, профит, в зависимости от того, какое количество монет вы вложили да, деньги в, сам, в саму мастер-ноду. Здесь будет что-то схожее, это как пул, да? а, создается проект, он выбирает, ну, вы выбираете, не знаю, это рандомно будет или как, еще непонятно, не вы выбираете какую-либо какую монету, далее на эту монету вы каждый вкладывает определенное количество монет своих, да, если не хватает, то есть да, до мастер то, вот, что у нас указано. И как бы проект запускает мастерноду и каждый соответственно сколько вложил, также получает то есть, да, свою выгоду, свои деньги с этого. Естественно, сам проект будет брать какой то процентство всего. Далее мы посмотрим, сколько это будет. Сколько он будет забирать. Так, что у нас здесь идет? Ну, то есть, грубо говоря, это будет пул, да, то есть 5% они донатит сюда проект в принципе я смотрел про него уже снимали видео то есть кто-то рассказывал про, про него я смотрю с каждой внук или сама стернут на самом деле растет мы сейчас это все посмотрим они в принципе сами до да, них пресейла не было никакой общей предпродажи они сами за все заплатили то есть проект не, это абсолютно не похоже на скам какой-то они реально заплатили все биржи за листинг все оплатили то есть Деньги у них есть, как бы, планы какие-то есть на будущее. Ну, то есть это говорит о том, что проект не будет жить один день. Он реально будет работать. И чем быстрее, да, если вы хотите заработать денег, купите мастер-ноду, условно, либо просто монет, тем быстрее вы получите свой профит. Смотрим, что у нас здесь идет. Ну, конечно, в любом случае акцент идет, конечно, мастер -нод 90 на 10. Безоговорочно. Время блока одна минута. Всего монет у нас будет 2 миллиона 700 тысяч, небольшое количество на самом деле. То есть, и цена будет, я думаю, не маленькая. Не знаю, как по мне, это приятно. не знаю, я не люблю, когда очень много монет этих. Так, смотрим. Цена 1000 монет. Тикет HGD. Дорожная карта. Что у нас здесь? У нас, в принципе, здесь все уже выполнено в 2018, да, то есть, то, что квартали, они, ну, да, вот, здесь уже у нас все есть, до этого смотрел, не было у нас последнего пункта, первый квартал 2019 года, извиняюсь, так, релиз будет вот самого пула, мы уже сможем посмотреть, да, что это, вообще, если я буду этот проект, они же будут это свою задумку то есть показывать что как у нас работает белая бумага сейчас нету увидим позже но опять же скажу что денежки они же свои вкладывали я мы, думаю тут не стоит сомневаться по поводу того что будет белый лист однозначно но дальше мы не будем смотреть второй квартал это не имеет никакого смысла так но поддержка кошельки windows linux mac понятно трейд, они уже кстати есть да, на бирже, это у нас криптобратч. Далее сейчас покажу, они кстати вот говорят о том, что будут, ну, самые крутые у нас биржи, они будут туда листиться, я, почему бы нет, мы сейчас посмотрим на количество Нот, которые уже да, есть, я думаю здесь не стоит сомневаться 90% что они туда Вы те кто первый, кто вошел в этот проект, да? чем, быстрее, чем больше купил и раньше, 10% с что подымут, Я думаю, немало. Так, сейчас мы посмотрим то, о чем я говорил. А, ну, в принципе, неплохо. Смотрите, уже 83 у нас активных мастер-ноды. Я смотрел буквально пару дней назад, было там наверное, 50. Ну, проект реально классный. Он процентов будет все здесь работать. Здесь можно поднять реально бабок. Так что смотрите. А, Рой сейчас, ну, две недели. Это. Я не скажу, что прям это быстро, нет, но то здесь будет надежно. То есть смотрите, вот цена мастерноды, это они какие-то космические деньги. В принципе, реально, можете с кем-то опять же скинуться, подумайте. Посмотрите сколько монет, здесь сколько монет сейчас стоит. Оцените, как бы, ну здесь можно, наверное, смело все-таки вкладывать. Это будет работать. Монета будет э, расти сейчас в цене. Так что смотрите, я сам наверно прикуплю монет. Может быть с кем-то скинусь на мастерноду. Сейчас вот обдумывая это все, думаю, решение приму сегодня-завтра. Так что имейте в виду проект реально очень хороший. Отзывы можете почитать уже. Много кто о нем пишет, много кто говорит. Здесь по сравнению с предыдущим проектом что мы рассматривали, что я да, показывал. Не знаю, этот еще один мне больше всего нравится. Так что смотрите, зарабатывайте. Всем профита, всем спасибо за просмотр. Поддержите лайками, кому не трудно. Подписывайтесь. Дальше нас ждут еще интересные проекты. Буду смотреть, буду делиться с вами и говорить, где можно, покупать, где нет мастерноду. Все, всем спасибо, всем пока.